Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами снова Артур Роуз. И я продолжаю рассказывать как раскрутить свой инстаграм или ваш бизнес в Инстаграме. Как же накрутить нам подписчиков? Но не просто накрутить, да? Потому что есть сейчас серверы, где можно за копейки а, купить себе подписчиков. Но от них толку как бы никакого. Только выкинуть деньги на ветер. Нам именно нужны живые люди, если это для бизнеса, то эти люди, чтобы были целенаправленными, то есть это потенциальные клиенты из вашей аудитории, если вы, скажем, продаете через Инстаграм женскую одежду, чтобы это были именно женщины и той категории, которая вам необходима. Ну, допустим, у вас не интернет, там, магазин, да, там, а магазин, там, скажем, в Москве в ГУМе. И то есть искать ну, желательно народ надо тоже в ГУМе. И если у вас магазин женского белья, то не просто а, людей, которые живут в Москве, да, а людей, а, именно женщин, да, которые, ну, которым может быть интересно это женское белье. А, если у вас там дорогой бутик, то соответственно стоит искать аудиторию не по всей Москве, не просто женщин, а уже скорее всего тех людей, а, кто живет а, поближе к центру Москвы. То есть, если скажем, мы возьмем а, первое, там, второе кольцо, людей, которых живут в Москве, и это будут женщины, то это более вероятно ваша аудитория. Вот. Таких фильтров на самом деле может быть безграничное количество. Я привел элементарный банальный пример, сейчас я вам все на деле покажу. Также я сегодня расскажу вам о том, как раскручивать аккаунт на автомате, как это сделать не просто там поставить задачу там, с помощью программы, да, а можно будет даже выключить компьютер. И ваш аккаунт все равно будет раскручиваться. Вы будете тратить, ну, там, я не знаю, в день, там, 3-5 минут, либо, там, один раз в месяц, там, полчаса. Ну, в зависимости от того, как вам удобно. Вот, сейчас все это покажу, расскажу. Если вы не смотрели предыдущие мои видеоуроки, то сейчас на экране появится ссылочка на плейлист, где есть предыдущие видеоуроки, где я рассказываю про другие какие-то секреты, лайфхаки, как раскрутиться в Инстаграм. А пока давайте сегодня сконцентрируемся чисто на раскрутке с помощью э, нашего сервиса и э, не просто раскрутки, да, а чтобы ее можно было запустить и можно было именно даже выключить компьютер, чтобы он мог даже не работать, а раскрутка все равно шла. То есть это очень важно. Именно автоматизация раскрутки. Итак, значит мы заходим на сервис boot.me, ссылочка будет в описании. Значит, тут есть пакет, он называется спец. Его можно взять на демо-режиме, можно купить. В год он стоит, по-моему, 6 тысяч. Но если вы досмотрите видеоролик до конца, то я вам расскажу, как его купить намного дешевле. Окей, смотрите, вот тут заходим в цены, да куча всяких пакетов, но самый необходимый и единственный нужен нам пакет это вот пакет спец, про который мы сегодня будем говорить, и про который я рассказывал до этого. Окей, okay. uh, у меня этот пакет уже есть. Сначала я его активировал на демо, посмотрел, как это все работает, потом купил. Значит, смотрите, мы заходим в спецпоиск, uh, запускаем Бута панель. По поводу того, как установить Бута панель, я тоже рассказывал в предыдущих уроках. Вот, но тут вот есть кнопочка, есть, что, установить, запустить. установите запустите. А если что-то не получается, смотрите предыдущее видео. Там более подробно показано. Итак, значит, заходим в спецпоиск, нажимаем вот эту кнопку «Параметры». Попадаем вот в такую менюшку. Значит, смотрите. Отдельно оставлю специальную вкладочку, чтобы было удобнее показывать на сайт -me, да. А это мы именно вот в самой панели. Итак. Значит, смотрите, на самом сайте, к примеру, ну я вам говорил там про женское там, белье там гуми, к примеру, да, заходим в мои места, ну и, к примеру, нам нужны там, люди, которые проживают непосредственно в центре Москвы. Для этого что мы делаем? Приближаем карту. А, так. Ну, давайте уменьшим радиус. Радиус можно задать любой. Вот у нас сейчас стоит э, 5000 метров. Давайте попробуем задать полторы. Так, ну чуть-чуть, можно побольше. А, можно задать 3000, да? Берем за эту красную метку и ставим в центр Москвы. Окей, э, теперь пишем обязательно название, как оно должно сохраниться. Пишем, э, там, к примеру, ну центр Москвы у меня уже есть я напишу там центр 2 да теперь нажимаю добавить мои места вот видите метка она появилась также у меня вот есть Екатеринбург допустим я сегодня работал по Екатеринбургу к примеру есть еще вот такой вариант смотрите сейчас поставим маленький радиус ну скажем 50 метров Так, обновим страницу, чтобы предыдущая метка ушла, чтобы она нам не мешала. Так, приближаем. К примеру, давайте возьмем... Ну, к примеру, вот Новый Арбат. Скажем, у вас, допустим, вот видите, детский мир, да? И вы хотите собрать потенциальных клиентов, которые находятся в этом районе. Как это сделать, к примеру, вокруг этого детского мира? Можно полностью, конечно, увеличить, да, этот кружочек, а можно сделать выкладку. То есть мы вот, допустим, берем... Вот так вот за красную и ставим куда хотим к примеру так а, выбрали после этого допустим сохраняем там цифра 1 там да неважно как назовем там детский магазин окей okay. а, к примеру пускай, ладно будет детский магазин окей okay. а, так и мы, и мы. Сейчас надо нам немножко вот так вот сделать. Окей, все, добавили это. После этого мы берем опять за вот эту красную, передвигаем, можем в нахлест накладывать и сохраняем. Видите, добавилась единичка, единичка, а уже автомат. Нажимаем «Добавить». Потом снова берем то же самое, с нахлёстом можем добавить. И вот таким образом покрываем всю местность рядом с этим детским магазином. Но магазин может быть любой, масштабы тоже. Это могут быть масштабы от дома там до города. Все зависит от ваших целей. Окей, сохранили. Теперь мы заходим в спецпоиск. Нажимаем режим поиска по гео. После этого мы выбираем наши файлы, так, отнаем страничку. Так, ну вот, детский магазин. Смотрите, автоматом стоят всегда сутки. То есть, начиная там со вчерашнего дня, э, геопоиск именно идет по фотографии, не сразу по профилям. То есть, кто э, в этой местности делал фотографии, то есть, собираются фотографии и профили. Профили собираются с помощью фотографий. А вот, стоят автоматом сутки одни. Ну, к примеру, пускай сутки и остаются. Можем задать любой диапазон. Вот. Что касается, значит, шага. Шаг, если стоит, то он стоит автоматически на 30 минутах. Если с небольшая, меньше делать нет смысла. Вот. Поэтому шаг оставляем 30 минут, либо просто, тут написано, шаг. А вот, нажимаем теперь плюсик. Теперь просто меняем детский магазин на следующий. И ничего не меняем, просто нажимаем плюсик. Таким образом, добавляем несколько вот этих областей, которые мы отмечали. Выбираем. Так, детский магазин 4. Выбираем. Детский магазин 5. Выбрали, все. Теперь смотрите количество собираемых фото и видео ну нам достаточно в принципе одной я сомневаюсь что там в этот день ну в принципе можно собирать несколько фото но нам пока это нет необходимости в этом окей теперь смотрите очень важное значит весь описание нужно давайте описание сделаем детский то есть как этот файл сохранится чтобы потом не путаться детский магазин к примеру там новая работа чтобы да? было понятно окей теперь смотрите важная функция фильтр давайте на ней остановимся поподробнее включаем фильтр тут видите сразу появилась менюшка фильтр до этого ее не было если выключить фильтр включаем она появляется проходим в этот фильтр а, нужно понимать что сейчас мы в первую очередь собираем именно медиа а не профили то есть вот они медиа и вот тут видите все что связано с профилем все что связано ну, с профилем в принципе нам нет необходимости пока что либо делать но тоже можно мы в первую очередь акцентируем внимание на слова в медиа мы как магазин в принципе да да и если бы даже не только как магазин даже как частное лицо нам интересны именно частные аккаунты не коммерческие вот. Поэтому нам нужно отсеять коммерческий аккаунт. Что мы делаем? Ключевые слова в медиа. Может быть в тегах, в описании, может быть и там и там. Мы ставим везде и там и там. Окей, а теперь смотрите. Можно заготовить заранее файл каких-то ключевых фраз, по которым вы хотите найти или по которым вы хотите отсеять данные собираемые фотографии. Вот. Я пока заранее не заготавливаю ничего. Поэтому мы будем с вами писать, если мы ставим вот такой минус и пишем слово, ну допустим магазин да, и нажимаем вот этот плюсик, то все публикации, где есть слово в теге или в описании э, самой фотографии или видео самого поста, слово магазин, эти фотографии не будут собираться, если я напишу такое же слово, но без минуса уже магазин, то будут именно такие собираться. да? вот, но нам не нужен магазин, поэтому мы два раза щелкаем левую кнопку мыши, это уходит, так, что еще могут часто писать коммерческие аккаунты Viber, через пробел можно писать сразу несколько, иногда пишут Viber там. WhatsApp, да, WhatsApp. иногда может быть WhatsApp через C на латыни также, да, Viber WhatsApp так что еще это может быть, если в данной публикации указан телефон или почта, или сайт, нам тоже это не интересно. Мы делаем минус. Если бы мы хотели собирать базу, где есть контактные данные, ну, к примеру, базу какую-то, чтобы потом ей что-либо продавать, то можно было бы нажать с плюсом собирать. А нам она наоборот сейчас не нужна. Поэтому мы нажимаем минус. Убираем. Ну, смотрите. Тут можно, к примеру, задать строгое вхождение. Вот. И что значит строгое вхождение? То есть, вот смотрите, у нас сейчас были критерии, где мы хотим отсеять и убрать фотографии. Да? А теперь, если мы будем писать с плюсом, то есть ну, без минуса любую фотографию. Ну, допустим, там Москва, да. К примеру, сейчас, секунду. Москва. То есть. Видите, это данное слово, оно без минуса то есть Москва. Если бы не было включено строгое вхождение, то он бы собирал фотографии, где нету э, вот этих вот критериев и, э, и э, где есть слово Москва, да? а, Либо он может просто собрать, там может быть не быть слово Москва, но нет этих критериев. А если строгое вхождение, то только четко там, где есть слово Москва. Если в тегах или в описании нет слова Москва, то эти фотографии он не будет собирать. То есть для этого нужно строгое вхождение. Или, например, это может быть несколько слов. Там, Москва там и еще любое какое-то либо слово. Вот. ну тут много можно что делать, много можно комбинировать. Инструмент на самом деле профессиональный. Вот, поэтому давайте на этом не будем сейчас заострять внимание. Посмотрим дальше, что можно делать. Так, строгое вхождение я выключаю, слово Москва я убираю. Окей, okay. uh, теперь, что дальше? Количество лайков в медиа. То есть, ну, смотрите, мне хочется, чтобы, ну, скорее всего, если человек что-то будет покупать через Инстаграм, мы сейчас смотрим с позиции uh, именно как бизнеса, да, что мы будем что-либо продавать, uh, то да и вообще, даже не только с позиции бизнеса, если вы просто раскручиваете свой Инстаграм и вы хотите активную аудиторию, а нам нужна именно активная аудитория, то, скорее всего, у этого uh, аккаунта будет количество лайков в медиа, ну, явно не 5 и не 10, да? То есть поэтому мы ставим количество лайков, ну, там, от 30 хотя бы. Если, смотрите, мы зададим вот такой радиус от 10 до 30, то он будет собирать четко в этом диапазоне. Если зададим от 10 до 100, то только четко в этом. Если будет 101 лайк в медиа, то он уже не соберет эту фотографию, этот пост или там видео, да? А если будет стоять, допустим, вот так, и один кружок на этой отметке, второй. То это будет значить, что от 40 и выше, то есть верхнего предела нету. Значит, да, сейчас секунду. Окей. От 50 лайков, к примеру, мне интересно, да. Количество комментариев в медиа, ну, это не обязательно. Дата последней публикации, ну, в течение, допустим, сегодняшних суток, там, может, двух, да. Аватарка профиля, чтобы было обязательно. А, теперь смотрите. Ключевые слова в профиле. А, вот, Но я говорил, то, что именно сейчас будет поиск сначала идти по фотографиям. По профилям уже отсев будет на втором этапе, когда мы собираем сейчас вот эти фотографии, потом мы уже будем делать фильтр по профилям. Пока мы делаем а, чисто по медиа. Поэтому, кстати, вот это вот тоже не актуально. В принципе, ну ладно, пускай остается. Окей, теперь мы просто нажимаем кнопку bootup, запускаем. Да, кстати, извините, мне нужно поменять аккаунт. Так, окей. Сейчас нам нужно, так, интересно, так, ну ладно, давайте заходим, нажимаем boot up. выполняется вход в систему. Так, и вот пошел, пошел процесс, да, в очереди столько-то аккаунтов, и вот смотрите, фильтр, видите, срабатывает. То есть это э, непосредственно, вот сейчас у нас 44 графики, потому что мы по одному посту собираем 50-60 пользователей, да? и 300 вот с лишним уже ушли э, в фильтр. То есть, представляете, вот сейчас у нас 100 пользователей, а фильтр 400, итого 500, о, 600, да, получается. Пользователи вот сейчас уже... Ну давайте, ладно, дождемся до конца, чтобы не гадать в очереди. Так, осталось немножко. 800, 200. Так, все, смотрите, графики графике после 310 фильтр ушло 1000. Представляете, Но ну, так бы мы бы собрали 1300 аккаунтов, 1300 публикаций, начали бы работать с этой 1300. А тут всего, э, ну там, живых людей 300, коммерческих аккаунтов 1000. Вот это 1000, ну, с ней нет смысла вообще никак работать, они явно не будут там вашими поклонниками, скорее всего они станут вашими покупателями. Это коммерческие аккаунты. И 300 это некоммерческие. И то, их еще тоже мы будем просеивать. Окей, теперь... Вы должны понять самую главную фишку. Тут э, как бы такой девиз, что лучше э, как можно больше фильтровать, никуда не торопиться, делать все спокойно, но это будет четкая, активная аудитория. Именно акцент на качестве, а не на количестве. Вот. То есть ну, аудитория, которая будет активна, которая может это покупать, либо она будет вас лайкать, то есть она будет активной. Вот. Поэтому... Окей, okay, смотрите, время идет, но в очереди больше ничего не стоит, поэтому просто нажимаем «Стоп». Сейчас обновится страничка. Она все время сама автоматом обновляется после завершения работы. Все, обновилось. Теперь мы заходим снова в спецпоиск. Ну, в принципе, мы здесь и находимся. Нажимаем «Сбросить» обязательно. Всегда, когда делаете новое действие, сбрасывайте предыдущие параметры. Теперь мы выбираем из файла. Вот наш файл. Видите, детский магазин «Новый Арбат». Первая цифра значит, сколько профилей. Вторая цифра, сколько у нас инфографики собрано. То есть, вот 310 пользователей по одному посту. Теперь, что мы будем делать? А, теперь мы будем а, собирать их графику графику а, по три поста у каждого. Но мы будем еще использовать а, фильтр. Так, включаем фильтр. Заходим в фильтр. Так, и вот тут мы уже будем делать отсев на ключевые слова в профиле. Так. Смотрите, есть в поле био в описании, да, веб-сайт в полном имени, то есть где имена. По поводу полных имен можно так отсеять аудиторию на чисто мужчин или только женщин. То есть пишем в полном в поле имени и можем писать э, тут вот чисто женские имена, да, или чисто мужские, или минус все женские, минус там все мужские имена, вот или задать строгое вхождение и написать только те имена, по которым нужно искать. И начиная там перечислять там Артур, Саша, Ваня, Петя там, но все имена э, и мы будем знать, что если включим строгое вхождение, что ту базу, которую мы будем собирать она будет чисто мужской вот окей ладно значит смотрите нас интересует везде и мы опять делаем значит минус телефона почта и задаем минус слова там да ну тот же раз, там купить минус акция там минус распродажа скидки Звони, а, опять этот вайбер Viber. Viber, WhatsApp. Так, забыли минус. Будьте внимательными обязательно. Так, WhatsApp через c так. Вайбер. Так, окей, ну я думаю, достаточно. На самом деле, тут нужно целый шаблон заготавливать и делать это заранее. А сделать это легко и просто. Просто заходите в Инстаграм, смотрите другие аккаунты, кто там что использует на коммерческих аккаунтах. И таким образом понимаете, как их просеять, что нужно написать в минус слова, чтобы эти аккаунты не попадали в вашу базу. Окей, теперь нажимаем плюсик. Количество меди в профиле. То есть количество постов. Ну, профиль должен быть активным, я считаю. Ну, хотя бы, хотя бы, минимум там, что в профиле должно быть, ну, давайте 30, 30 постов, не меньше. То есть, чтобы профиль был активным. Количество подписок в профиле. То есть, на, на скольких человек подписан. Ну, э, смотрите, если вы делаете аккаунт с целью, чтобы на вас тоже подписались, да, то есть, если у человека, скорее всего, ноль подписчиков, то и на вас он, скорее всего, не подпишется. Но я считаю, что если человек подписан, в принципе, на 200 человек и более, то он, скорее всего, и на вас тоже подпишется. А если вы делаете э, эту раскрутку вот так вот, 200 ставим и выше да, будет, тогда он будет находить этих э, людей и собирать эти фотографии. Если количество, если человек будет подписан меньше на 200 человек. То значит, он не будет к нам попадать. Но это стоит делать, если вы раскручиваете свой аккаунт и вы набираете себе подписчиков. Да? То есть, если человек подписан на многих, то, скорее всего, и на вас подпишется. Но если человек, там, скажем, подписан не на многих, то и на вас, скорее всего, тоже не подпишется. А вот. Ну, можно на самом деле это критерий даже начинать от сотни, в принципе. Вот. если вы делаете э, коммерческую цель, с целью продажи, они а там не обязательно, чтобы на вас человек подписывался, то можете это вообще параметр оставить. Окей, количество подписчиков в профиле э, – это сколько человек подписано на данного этого человека. Но это для нас э, не имеет в принципе значения сейчас. Окей, все, фильтр выставили, нажимаем boot up, запускаем, смотрим. Так, выполняется вход в систему. Угу. Так, ну вот, смотрите. Сейчас посмотрим. Видите, у нас с этой аудитории опять идет отсев. То есть мы снова. Процедили, там было 310 профилей, а уже осталось, ну, в минус сколько ушло, да, по три э, поста собирать, по три последних э, поста. Видите, 110 пользователей 330 фотографий было. Четко по три э, поста у каждого пользователя. Вот мы просели еще наших там 310 человек. И в итоге из них осталось половина. То есть видите, у половины еще это оказались коммерческие аккаунты. Мы до этого просеивали именно на пост, и на пост последний. А последний пост мог быть не обязательно продажным, какой-то просто ознакомительный пост. Но все-таки эти аккаунты оказались коммерческими. Вот сейчас у нас 197 аккаунтов. Теперь мы просто нажимаем стоп, страничка обновляется. Все, теперь смотрите, вот он наш файл внизу, да, вот добавилось еще iMac 3, 197 пользователей, 591 публикация по 3 публикации. Все, теперь нам больше этот спецпоиск не нужен, эта менюшка нам вообще не нужна. Мы возвращаемся на сайт, тут есть кнопка «Мои аккаунты», заходим в «Мои аккаунты», добавляйте свой аккаунт, пишите название, как хотите, чтобы он отображался ваш аккаунт, логин свой пароль. Все. И использовать в задачах, использовать в постинге, там аккаунт подтвержден. Все. Добавляйте, потом нажимаете вот эту кнопочку проверить. Вот мой аккаунт добавлен, вот мой второй. Вот который я использую как просто там чисто для целей поиска. Я не использую основной свой аккаунт. Советую просто иметь дополнительный который фейковый аккаунт, который вам, в принципе, вообще не нужен. В любом случае, ваш аккаунт никогда не заблочит, но иногда на время могут э, заблокировать функцию, там, допустим, лайкать на время, на какой-то, на день, да, <laughs> или подписываться. Еще бы хотелось, кстати, сказать такую важную вещь, что в начале когда вы только создали аккаунт, в сутки максимум можно подписываться ну, не больше, чем на 200 человек. Вот. И потихоньку, потихоньку его стоит разгонять, разгонять, разгонять. И потихоньку эти лимиты уже можно увеличивать. Так вот, добавили свой аккаунт. После этого заходите в «Мои задачи». Зашли в «Мои задачи». И тут, смотрите, вы выставляете задачу вплоть даже на сегодняшний день хоть на месяц вперед задачи ставите можно ставить сразу по 6 аккаунтам, то есть одновременно вести 6 аккаунтов, поставить задачу и задача будет выполняться на сервере удаленно, вас это вообще никак не волнует, вы закрываете браузер, компьютер выключаете, то есть все автоматом будет все равно работать это очень удобно смотрите, мы выбираем аккаунт теперь я выбираю, допустим, там свой основной аккаунт и да? И я могу выбрать... Ну, давайте, ладно, у меня тут у основного аккаунта уже задачи стоят. Сначала покажу на фейковом аккаунте. А, к примеру, теперь выбираю файл. Я выбираю тот файл, который мы просеяли. 197, а, значит, пользователей и 591 инфографика. Выбираем задачу. <coughs> Можно выбрать поставить лайк, подписаться, отписаться, лайкать ленту. Смотрите, что мы будем делать. Мы поставим... Задачу сначала поставить лайк. Мы сразу можем поставить несколько задач. И мы так сейчас и сделаем. Сейчас покажу все постепенно. Поставить лайк сначала мы ставим. Смотрите задержка во времени. Я говорил, что когда аккаунт новый, временной, видите диапазон большой, начиная от 15 секунд и заканчивая 400 секунд. Вот я советую начинать разгоняться. Ну где-то, если ваш аккаунт только создан от 150 от 200 секунд вот пускай это идет медленно но верно без там всяких проблем чем ежели там вас будут блокировать там на сутки там или на несколько часов будете опять заходить в сервис новую задачу задавать ну нафиг то есть поставили и у вас может все автоматом работать там хоть день хоть сутки э, хоть там месяц в зависимости от ваших задач вот. можете сразу много задач поставить сразу наперед ну, давайте покажу как все делать мой аккаунт уже не новый создан давно поэтому я ставлю стабильно э, сейчас но ну, так как я им давно не пользовался я поставлю 100 вот в среднем если ваш аккаунт не новый там ну там уже ему год начинайте со 100 вот 100 105 и потихонечку там раз там э, в 3 недели в 2 недели можно вот этот порог увеличить но ну, уменьшать то есть да идти постепенно постепенно окей мы ставим 100 105 смотрите диапазон что это значит поставить лайк у нас Сейчас э, на лайк 591 публикация, Ну, грубо говоря, 600 публикаций. Я могу... Э, этот файл, но ну, он небольшой. А есть у меня файлы, вот, допустим, базу я собирал там Москвы и Екатеринбурга. Да, вот собрал 4900 публикаций. Вот. И я могу, допустим, поставить на сегодня задачу ставить публикации с первой там, да, допустим, по 500 к примеру, поставить лайк, да. И это будет сегодня. Вот, время стоит, да? И описание задачи обязательно. Поставить лайк. Так, чтобы было понятно, это очень важно. Если вы не напишите четкую задачу, то данный сервер просто не начнет выполнять ваше задание. Поставить лайк. То есть все должно быть четко прописано. Окей, я нажимаю выполнить задачу. Все, задача сейчас появится ниже. Угу. вот она появилась. Теперь смотрите, допустим, выставляю на завтра задачу. Только диапазон меняю с 500 й фотогра фотографии теперь до 1000 й да? Все, там, выполнить задачу. Опять поставить лайк название, да? Все, новая задача появилась. Сейчас она загрузится. Теперь, к примеру, на послезавтра ставлю задачу там с 1000 фотографии там, да? до там, 2000 к примеру Все, поставлю выполнить задачу сейчас они прогрузятся а, то есть все и видите вот задача пошла она выполняется тут вот есть а, отсроченный, отложенный запуск написано эта задача уже работает сейчас можно ее остановить можно ее просто удалить да? Вот, и так вы можете наперед сразу поставить, если у вас база большая уже готова. Но в данном случае вот по нашей, к примеру, базе там она у нас небольшая, да, она маленькая. Вот, поэтому так сейчас мы эти все уберем лишнее. По нашей базе нет необходимости выставлять диапазон, тут всего 600 там, фотографий. Вот, поэтому мы ставим, не будем задавать диапазон, а когда мы не задаем диапазон, то задача просто выполняется. Если, к примеру, у вас 4900 лайков, то просто поставьте задержку побольше, скажем, 200 секунд, запустите эту задачу и пускай она выполняется там хоть неделю, там хоть две недели, ваша задача будет спокойно выполняться и, ну, как бы, пока она не выполнится, это будет работать. Окей. Мы ставим 100-105 секунд, поставить лайк, ставим сегодняшнюю дату все и данную задачу поставим выполнить да. все мы запустили значит задачу э, по лайкам именно по этой базе теперь мы ставим вторую задачу файл оставляем тот же аккаунт тот же э, меняем задачу на подписаться то есть помимо лайков мы еще будем подписываться и тут пишем задачу подписаться это очень важно не забывайте вот, диапазон тоже также можно задавать, но у нас их немного, у нас их всего 197, поэтому мы нажимаем выполнить задачу. Но самое что классное, смотрите, вот в инстаграме есть определенный диапазон, подписаться там можно на 7 или 7 тысяч, я не помню там какие сейчас диапазоны, но мы сразу ставим отписаться от этих людей, ну там скажем к примеру уже через неделю, вот, и робот автоматически будет уже отписываться подписаться и вам не надо будет все это проделать снова вручную там еще что-то выполнить задачу окей okay. и одновременно смотрите очень важно ну скажем мы с вами э, подписались там за там в течение там недели там или месяца там на семь тысяч людей на нас замен подписалось только тысячи 6 поинт тысяч нас не подписались но не важно почему. Может быть, они не заметили нас. Или еще что-то. Или просто проигнорировали. Как повысить конверсию. Это очень важно, ребята. И вообще, повысить не только конверсию, еще подписчиков. Добить вот эту оставшуюся 6500, которые на вас не подписались. Но и держать ваш аккаунт, так сказать, в фокусе, чтобы он был активный. Задача лайкать ленту. Вот. Она должна всегда работать. То есть, автоматом робот будет лайкать в вашу ленту все люди на которых вы подписаны они будут делать какие-то посты вы автоматом будете их лайкать это поможет поднять э, конверсию и из оставшихся там к примеру вот 7500 мы подписались на нас подписалось только 1000 но еще мы лайкаем ленту на протяжении там недели или месяца той аудитории на которой мы подписались и э, из этой аудитории еще 1000 на нас может подписаться да или больше или меньше ну там в зависимости от того как, что будете делать окей а мы ставим лайкать like ленту и к примеру там задержку ставлю там 100 там 150 и пускай эта задача выполняется там постоянно да? все тут пишу обязательно лайкать like ленту все включаю эту задачу и все данная задача тоже начнет сейчас работать окей смотрите что значит вот это а, пропуск и вот ретаргетинг вы, допустим, собрали несколько баз, прогоняли свой аккаунт там, по одной, по второй, по третьей базе. И очень важно, что вот эта система, она умная тем, то, что если вы на кого-то уже подписывались, да, то вы заново, ну то есть компьютер заново, программа не будет на этого человека уже подписываться. Потому что вы уже пытались с этим человеком, работали. То есть компьютер будет просто этот аккаунт пропускать, чтобы не тратить на него время. Если вы эту фотографию уже лайкали, то он тоже ее будет уже пропускать, чтобы не тратить на это время. Вот. Если, к примеру, вы хотите снова, чтобы компьютер работал с этой же, неважно, вы работали с этими людьми когда-то или нет, но возможно это когда у вас очень узкий сегмент, скажем, аудитории, да, то вы просто нажимаете вот эту галочку ретаргетинг. И тогда компьютер снова будет работать даже с теми профилями и фотографиями и постами, с которыми вы уже работали. А, что значит реверс? Это значит, к примеру, что если мы подписались на 197 человек и когда мы ставим задачу, допустим, на отписку вот этих 197, там, мы поставили задачу через там, неделю, да, то мы можем нажать кнопочку реверс и он будет отписываться сначала от После, ну, то есть от обратного, не от первого, а от последнего, то есть к первому. Но когда это важно делать? К примеру, у вас там 7500 база, на которой вы подписались, вот, вам нужно ее обнулить. Нужно от всех отписаться, вот, но из этих 7500 сегодня там вы подписались на 1500. А предыдущие дни на 6000 И вот эти полторы тысячи вы хотите, чтобы от нее мы отписывались в последнюю очередь, а не в начале. Поэтому нужно обязательно нажать кнопку «Реверс». Вот и все. Окей. Как э, собрать базу, на которую вы должны, от которой вы хотите отписаться? Очень быстро показываю. Нажимаем «Спецпоиск». В спецпоиске нажимаем быстренько сбросить. Выбирайте э, по имени, нажимаете свой аккаунт, свой никнейм, вводите. Да, что? Так. После этого нажимаете плюсик. Не обязательно что-либо собирать. Название аккаунта прописывайте. Мой аккаунт. Ну и у меня уже есть этот файл, но все-таки. Нажимаете bootup. Быстренько запускается панель. Выполняется вход. Получаются токены. И компьютер находит аккаунт. Все, пользователь найден, не обязательно дождаться до конца, нажимаем стоп. После этого нажимаем сбросить в спецпоиске, делаем новые задания из файла, выбираем наш файл, мой аккаунт, теперь выбираем цель собрать э, непосредственно не моих подписчиков, а на кого я подписан, а Вот мой аккаунт followers, нажимаем boot up, и все, и база тех людей, на которых я подписан, будет сейчас собрана. После этого эту базу просто берете. Не обязательно дождаться там до конца. Просто берете, откройте ее здесь. Ну, давайте, ладно. Подождем сейчас. Там я подписан не на многих людей. Вот, 974. Все, видите, да? Все. Сейчас обновиться. Теперь просто берем, так, обновим эту страничку. К примеру, там, берем мой аккаунт, нажимаем на вот эту базу и все, ставим задачу ⁇ Отписаться ⁇ называем ее ⁇ Отписаться ⁇ Вот, и запускаем процесс, ставим задержку. Не забывайте, начинать нужно хотя бы от 150. Если ваш 200 аккаунт недавно создан, если аккаунт хотя бы год, то от потихонечку, и потихонечку, там, раз в две недели уменьшать этот период. Вот. И все. И задача будет выполняться. Ну вот так. С этим разобрались. Теперь что еще хотел рассказать. Есть страница статистики. Очень классно. Смотрите. Заходим в статистику. Выбираем аккаунт. Ну, к примеру, вот мой аккаунт. И тут, смотрите, вот видите, видно, да, что я буквально там вчера начал раскрутку, резко, кстати, подписался на 765 человек за один день, ну, и поставил в программе, да, подписку, вот, и, кстати, поставил маленький интервал, и за счет того, что маленький интервал поставил, сегодня мне Инстаграм запретил до там среды. Вот, на кого-либо подписываться, вот, потому что интервал я забыл и поставил нечаянно маленький. Вот, то есть, мне не заблокировали на время, мне эту функцию закрыли, а в среду она будет снова открыта. И вот смотрите, сколько вот за один день на меня подписалось. Я тут 48 получил, да, подписчиков, и вот сегодня еще плюс 13. Но сегодня я поставил, вот, давайте вернемся, кстати, вот тут вот, когда вы будете работать по моим задачам, то у вас будет появляться статистика, она только буквально вот несколько дней назад создана, ее вот только запустили. Тут будет видно, сколько лайкнули вас, сколько на вас подписалось, отписалось, сколько человек прокомментировали. И можно будет посмотреть там, за 7 дней, за 14, за 30, 60, 90, там, за полгода, за год. Окей. Вернемся в мои задачи. Так. И покажу сейчас. Давайте выберу свой аккаунт. Вот смотрите, в данное время, а, что у меня выполняется? У меня выполняется задача лайкать, да, вот у меня 326 профилей собрано а, в ГУМе, там, в Москве, и 978 фотографий. А, и у меня выполняется задача по этим 978 а, пролайкана. Сейчас пролайкана 240, смотрите, пропуск был один, то есть одна фотография, видимо, когда-то уже мной лайкалась, поэтому сервер ее пропустил. Повторные действие не будет происходить, да? Вот. И э, смотрите. Ну, я бы еще поставил подписку, но так как до среды мне Instagram запретил подписываться из-за того, что я маленький интервал ставил, вот, то пока я не могу. И у меня еще стоит одновременно, а помимо лайкать э, вот эти фотографии, лайкать ленту. Смотрите, интервал, видите, 100 105 100-105. То есть одновременно сейчас, пока я с вами разговариваю, записываю этот выпуск, мой робот лайкает мою ленту фотографии э, тех людей на которых я подписан и эти люди во первых в ответ э, заходят лайкают меня вот сегодняшний я пост кстати делал в инстаграме который продает мой канал где я рассказал о том что э, я снимаю данные видео рассказываю людям как раскручивать свой инстаграм и пригласил к себе на канал и когда я лайкаю ленту точнее программа да, лайкает ленту то люди заходят в благодарность хотят поставить лайк и увидеть мой пост и заходит на мой YouTube-канал. Тем самым я достигаю своих целей. И также э, некоторые люди, которые на меня не подписались. Вот смотрите, сегодня я ни на кого не мог подписываться, да. А в статистике было написано, что на меня сегодня подписалось, по-моему, 13 человек. Да, вот 13 человек, смотрите. А, нет, извините. Так, да, 13, все правильно, все правильно. 13 человек на меня подписалось. Вот. То есть, ну, пока работала э, лайкер, лайкер ленты, то на меня подписывались снова люди. Окей, э, теперь смотрите, к примеру, я ставлю задачу, вот этот, где у нас файл, вот детский магазин новая РБА, да, хорошо, хорошо его просеяли, э, подписаться. Но, ну, ставлю большой диапазон, там даже 100, 110, 115. Вот, ставлю задачу подписаться. Но помните, что мне Инстаграм запретил подписаться, да? А как поставить эту задачу? Ну, во-первых, мне в среду откроют. Я могу поставить, что в среду начать, да, там. Или там в четверг там, начать подписаться. Но если я, допустим, не знаю, там, что мне Инстаграм запретил, и ставлю эту задачу, что же произойдет такого страшного? Ставлю выполнить задачу. Смотрите, задача появилась. Сейчас она загружается. Ожидает. Сейчас подождем немножко. Вот смотрите, что появился. Появился значок работы системы антибан. Light, light 10 минут. То есть это значит, что сервер, вот эта данная программа, определила, что у меня стоит запрет вот и через 10 минут снова будет повторена попытка и так каждые 10 минут сервер будет пытаться снова э, отправлять попытку но Инстаграм будет до среды отклонять поэтому чтобы каждые 10 минут не шли запросы просто мы эту задачу убираем или можем оставить стоп потом ее заново запустить в любой день но я в принципе ее пока уберу Друзья, у меня есть отличная мысль, давайте с вами сделаем вот что. Я создам с нуля коммерческий аккаунт и буду в реальти шоу значит, раскручивать его, показывать, как я это делаю и посмотрим, чего я добьюсь, ну скажем, за год. Вот, потому что нормальный аккаунт, ну минимум, нужно раскручивать от года там и выше, если вы хотите действительно, чтобы это был качественный аккаунт, чтобы это была активная аудитория платежеспособная, которая у вас будет что-то покупать. Так вот, я создам коммерческий аккаунт. Я не знаю пока какой точно там будет контент. Вот, я сейчас об этом подумаю. В ближайшее время я его создам и буду показывать видеоролики, как я это делаю и какие у меня результаты есть. Также, кстати, я раскручиваю сейчас свой аккаунт, который я тоже давно не раскручивал и посмотрим, чего я смогу добиться с помощью коммерческого аккаунта. Я обещал тем, кто досмотрит видео до конца, показать как же купить и сколько стоит данный сервис за год. Так, смотрите, вот этот пакет спец, на полгода он стоит 4200, на год он стоит 6000, но есть промокод, он пишется вот так. И с данным правовым кодом у вас будет скидка 10% и сервис на год будет стоить 5400, на полгода 3800. Вот. Но смотрите, вы должны понимать, что если вы будете раскручивать свой аккаунт, то это копейки. Почему? Потому что ну, 5400 на год делить там, на 12, сколько это получится, там, ну, по 500 рублей там, в месяц, ни один человек не будет ваш раскручивать аккаунт за 500 рублей в месяц. Вот, целыми сутками, а этот сервис будет. Вот. И к тому же не один, а можно вплоть до шести аккаунтов, как свой, так и коммерческий. Вот. Не хотите париться сами, пожалуйста, есть услуга моей раскрутки, но от десяти тысяч в месяц за один аккаунт, два аккаунта от пятнадцати тысяч в месяц. И у вас будет гарантированная раскрутка как своего личного аккаунта, так и коммерческого любого вот, Если хотите сами, то, пожалуйста, приобретайте данную услугу и можете сами все делать. Также можете купить этот сервис, начать заниматься раскруткой профессиональной, брать за это деньги от среднем там 5 до 10 тысяч, там, ой, извините, от 5 до 10 тысяч и выше в месяц сейчас стоит раскрутка. Вот. Так что вы окупитесь с одного клиента с лихвой вот но друзья теперь вы знаете как раскручивать не один аккаунт а несколько вот вплоть до 6 аккаунтов как сделать на автомате поставить задачу можно на неделю вперед на месяц вперед а вот знаете как посмотреть статистику знаете как отписываться одновременно как повышать конверсию как находить именно целевых клиентов как находить живую аудиторию активную аудиторию если данное видео было полезно для вас то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютюбе и будете в курсе всех событий. Я в ближайшее время сниму еще пару обзоров по раскрутке инстаграма. С вами был Артур Роуз. До скорой встречи, друзья. Пока.